Неумолимо время на земле, и не остановить, и не вернуть назад. Сменяет вечер, утро, день, и мне вот только сорок, вот и пятьдесят. И медленно подкрадываясь тихо, сознание мое одолевая, что нет уже родителей, И лихо друзей следы воспоминания заметает где-то черта. И сколько до нее, живущий на земле, увы, не знает, Что я еще успею из того, что мне отведено. Лампада жизни быстро догорает. Оставить что-то на потом? Здесь можно сильно ошибиться. Я сделаю, подумаю, скажу потом. Такое может не случиться. Потом есть риск не угадать. Перечитать я не сумею. Потом ведь может и не стать. Потом я, может, не сумею. Оставив что-то подождать, Простые вещи забываем, Что можно кофе-чашку не успеть подать, Приоритетом старым тоже изменяем. И год прошел, и счастье ждем другим, И детский смех сменяется взрослением, И чаще о здоровье говорим, Обещанное прячем за нервозным поведением. И день сменяет ночь, Тайком родители болеют и уходят, Боимся осознать и говорим потом, а отведенные на жизнь часы проходят. Чтоб в удивлении не застать ответ насквозь, Немного бы пораньше, Давайте в жизни красок добавлять, Давайте прямо и не допуская фальши, Давайте улыбаться мелочам, бальзамом на сердце, которые ложатся, И не стесняясь в гости по ночам, И каждому рассвету улыбаться, Искать и находить себе любимые занятия. Использовать оставшиеся на пределе. Счастливым быть. И даже не стесняться и не мечтать. А быть на самом деле. Сегодня и сейчас мой лучший опыт. Сегодня рядом лучшие друзья. Сейчас смеюсь в ответ на громкий хохот. Сейчас со мной любимая семья. Так ничего не оставляйте на потом. Обманчивая слишком это слово. И чтобы не пришлось жалеть о том, Сегодня и сейчас твержу я снова.